Ребята, там надо было на shift нажать Вместо F Ну, продолжаем, короче Продолжаем на эскип на насад Плывем Летим дальше Близко к столкновению 13 метров Авторитет будем в воздухе поднимать, короче Там надо было на шрифт нажать, и а не на F. И сейчас надо будет на контрл. Сейчас надо будет на control жать, на фермопилов. Вот, кстати, они. Вот это фермопилы Сайруса Темпла. Ладно, даже не надо, ты же не пришел Вот, заключенные. Святые. Добро пожаловать Да. Я сам uh, провожу. Thanks. Спасибо. Все, Шу! Шу! случилось, Шу! Шу! Шу! Шу! Ки! Шу! Я никогда не говорила о том, но... Хаиша меня в Я бы Мы больше чем я думал. Я возьму это как комплимент, сэр. Повторить. С КТС, контрольная точка. Потому... Смирно! Вольно, точнее. So это спойлер второй части, кстати, Аиша умерла. Аиша is dead. Shit, вы же видели, она сюда поднималась, поэтому Once we get to Пер прототип стак. Пер прототип так. Мотоцикл стак, взрывчатка стак, или танк стак. Эм. Мне бы, на самом-то деле, хотелось бы с э, танком. Второй прототип. Мотоцикл. Ну и на Escape назад. Принять. Ну, я скоро вернусь. Ну что, имя? Это-то имя. Вот переодевалки великий. Это... Командир, не командир. Это святой. Прям как пришельцы Зинека из Сейнс 4 своих друзей шаунти пирс так а где сейчас осмотреть немножко ага повторюсь это не командир сайрус темпл это другой это чужой Командир Темпл сказал активируйте двери на Е. Тут пусто, никого не Вовремя. А где Шаунди? Или Бела? Игра с инструментом 3 вдруг стала выглядеть потемнее немножко. И Виола. так, а где Шаунти? Скорее всего, она где-то тут сидит и ждет меня. Я, ты есть тут. Ой, Виола, сори. извини. Или Виола. Ты просто так на девочки? иди со мной Это было круто. Кабаницы. Подобрать считать от станции, но мы его не подбираем, потому что. Нафига? А нафига? Блин, я покреститься был днём изменить всё-таки. Киберпушка. Так, шаунди. Шаунди. Пр пробегаю. Ой, кого бросаю, извините. Ну что ж, консоль сейчас. Ой, ви виола, виола, виол, виола. Сорри. Виола. виола же не спустилась. Вс. Чрт, я же сказал про себя, блин. Да, не хватит такого количества, что у меня сейчас. Что у меня это... Что у меня этих сейчас... Одного братка Оживите! Вот. А где... Как и супа, где так Я не вижу, где Виола. Тут очень темно порос помещение, очень темное, но и я не вижу, где Виола. Ну конечно, не пройдено Мое имя Саша не пройдено. Виола, да Винтер мертва. Все за мной идут Виола, Шаунди, Пирс Шаунди, Пирс, Виола Все идут за мной Ты не я. Стрелите меня или вам конец? Я так перебил. Виола! Где Виола так? Пускаемся. Бабушка. Кажусь, командир Темпл подальше отсюда. Ой, черт, я про себя же говорил. Черт. и адцы все быстро вело, а они медленно. Это не как в вашем синдикате было, наверное, все медленно, а все быстро в этой банде. Вот мы, Пэт Спирсом. Какой стартапок? Так не могу. Повторяю, держите командир Темпла подальше отсюда. Черт, про тебя что говорю. что-то в тот раз, что-то немножко залагало и в тот раз Виола де Винтер с нами не участвовала, ну, реально. В тот раз, что-то немножко залагала. Так, что а что дальше делать? Слегаем. Спредит из фермофил. СВП. Один уничтожен. Этот самолет сейчас. Угнать этот. Самолетик уничтожен, так. Ну, видимо, придется накласть на этом СВП. Верх. Лететь, точнее. Этот, все угнали. Это, ну, оставлю себе на память. Разбили. Ну чё, двенадцать часов спустя. Да нет! Не? Ну, ладно. Запись за видео. Врублено, это, крайнее положение в стилпорте, Да, стилуоттеры. Ты знаешь, почему мы тут. Через за стык? реально не хотел бы этого. Шок и трепет. <звук> он сказал а по идее должен был сказать ну а он сказал шок out». Шок и треп. Реактивный багаж. Машина. Прототип танка. Так. Оружие. Реактивный багаж. машинах Прототип танка. А где прототип самолета? Блин. А? Нафиг. Сенс Ру-3. О. Нифига себе! Это это наша. Это наша территория, понятно вам, блин. Посмотрю, что за задание будет и пойду воздушный стилпорт эм, и пойду на не на основную миссию. На самом-то деле я очень очень очень очень сильно хотела прокачать тебе гаражик машинку хотела прокачать себе какую. Сейнс Крэлсер, Сейнс Инфорсис, Блот Кэннус, Найт Блейд, Генки Монопульта, Торч, Темп Трест, Вест Джастис Криминал, так, Райкастер, Солор, есть, а не, это, Каяк, Криминал, эм, Каяк, это, все АСП, АСП, Танк, Крусадер, это, Эй, AS, AS, Лучше сейчас заберу и поеду. Вход в запрещенную зону. Если у меня будут охотиться эти эм, ребята с, с кабаната, то я их могу спокойно и просто бум, и все, ну, И все, вот так вот. Так, не не не не не мы этот танчик поставим, пожалуйста, в, да, в гараже, потому что, ну... Пожалуй, в гаражке он будет лучше смотреться. Потому что, ну... Ай, не. За заводим, запиливаем туда. какая неведомая сила его тащит вниз. Неведомая херня какая-то. АСР добавим в гараж. Ну, так он думаю был мой АСР. Это что, я выбрал? Эй, эй, -э не... Нет, это что я выбрал? ЭСР я не выбирал сейчас. <свист> не, просто Angry Tigers, Sex Panda, Sex Kittin, Set Panda, Crusader. Ну, у меня в гараже появился эта машина, потому что я выбрал ее, как бы. Crusader. Raycaster? Нет, не-не-не-не-не. Не на Рейкастере, на... Нет, нет, не-не-не-не. О, на моем торче покатаемся немножко. Ага, ребят. Очень сильно обожаю эту тачку, честно говоря. Тут даже. И четвертая часть ты так не. Нет, ты вот так гоняешь, но не особо прикольно будет тебе. Потому что ты будешь знать, что у тебя есть еще задание какое-то там. Вот Friendly Fire, который мой купленный первый. Не помню, вроде бы первый или нет. Ч же милиция от меня никак не отстает еб палки? Так, на так не ну не, не не не не не не не миссии мы проходим а просто карту посмотрю скуплю всю недвижимость на этом в этом городе госпиталь может так 4000 ну ладно госпиталь 4000 скупим потом диван потом вот этот этот этот завод от наркоплитон нет так стоп так я ж наркоплитон же скупал Так, посмотрим, кто в меня шмаляет-то тут. Кого не изгибил? Я, похоже, понял. В стилпорте не осталось ни одного свободного места. Точнее, да. Да, да я не про свободное место говорю, а про то место, ну, где все. Где тихо, ни одного тихого местечка, наверное, осталось. И все. Парк проехал, район парком. Так. Да, блин, да задолбали меня уже Царственку, блин, все. Вы мою тачку погнули, ребят. Спасибо. Be Ладно, на этом писмейкиры. На делателе мира попробуем покататься. Звук уберу, потому что, ну, запрещено авторским правом. А авторское право это очень важно на самом-то деле. Авторское право это АП. Вот тут пилотаж. Есть от слова пилотка. Не от слова «пил -пилот», пилот, а от слова пилотка. Посна вс, здоровица. Как же они меня задолбали-то, блин? Сарус, твои шестерки меня так задрали. Ты бы знал Ты б знал. шкин кошка. Ты бы знал, ёбный пирог. Как они меня задолбали, твои эти шестерки. Завод. Да, Ты ага, купил, ну. На этом заводе будет проходить одна миссия, которая, ну, будет позже, наверное, я не помню. На этом заводе, вроде бы, именно на этом заводе как раз-таки будет проходить одна миссия. Это миссия зомби. Так, ну, и воздушный стилпорт. Отправлять в аэропорт, так. ну... Ай, не, я там Я машину реквизирую хорошо, компенсатор. хорошо. Лучдоры, так. Ай, Не, я еще хотел же много магазина скупить, так. Тут вот так, тут вот. Давай, притворимся за тысячу, ага. Кем-нибудь другим. Магазин тут точно хотел скупить. Все магазины в этом городе. Вспомнил свою задачу. Вспомнил свою самую главную миссию, мечту. Это все магазины в этом городе скупить. Все магазины в этом городе скупить. Потому что, ну реально, ну, у нас бизнес должен быть. По идее. Они меня задавали, тебя ждут меня и ждут эти сорстемпы, блядь реально достали ждут не вечно везде и ждут чё Украинский арт-склад зону». запрещенная зона выход Я думал что совсем запрещенный выход убийцы бойца отряд кабан одно выполнено там миссия банда направо есть поехать тут франтифар который уже мой благо не наверное это миссия банды. Да, блин. ССР не такого возможности, чтобы приблизить групп к жизни. А вдруг мы повязали не того? Ой, блин! Типа. Уголек. Машина не машина, прямо уголек. <свы> да уж, Кинзи, твой, до твоего дома мне пришлось добираться автостопом. Спасибо, спасибо, Акинди, спасибо, очки. Ай, ай, так, так, та, та, та, та, та, на тап. Кстати, я должен это деньги получить. Во-первых, деньги получить. Я должен во втор, у меня 104 тысячи уже и я во вторых должен был по идее вот сюда вот зайти. Ну, ну так как мы сейчас идем на здание, то идем вот сюда. Четверта часть мы будем пройти с вами суперменами, супергероями, супервуманами. Не хочу, честно говоря, рядом с этими кабанами ходить. Hey, Это правда? тут этого светофор нету. Тут светофор нет, кстати. Быть бы я на месте Мэр, я поставил тут светофор. А чё, реально? С какому проценту людей не нравится то, что там, где они ходят, светофора нету? Мне че честно говоря, мне не нравится. Может, я один такой супер-мега какой-то не такой... Ну, мне не нравится. Так, стоп, антап, так. Это... Потом, если Картер интернешнл, куплю. Потом. Или, может, сейчас даже. Нет, лучше тут. Вот, миссию сделал, потом, если Картер интернешнл куплю. Опять в воздухе, блин. Только сейчас сели по млухенам. сражаемся. Сейчас против Кабанас Уражаемся Так, ребят fire, Огонь и дошел Сюда! Ты должна использовать. Да блин, занизу. Все прокись жоп... патрона мне на ты Дорогу осей следующий. Слышали про такой поговорку? Кто-нибудь хоть? Ай, ай, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Тут тоже пусто. Да. Ну тогда смотри в другом, в третьем ящике. Да блин, да перезаряжай ты этот дробаш побыстрее, блин. Киберпушки попробую. Кинзи, да с твоей киберпушкой кабанов не убить. Тебе я сказал спасибо, но смысла не вижу. I've got to defend the saints. Это... дверь? Кто в меня стреляет, а? Это чё, это чё-то, типа... Да, тут работает. Ты удивлена? Это да... Чё, типа Дапстагана из четвертой части? Почему я помню такое, да? Просто я играл в четвертую часть, ну, не так уж и давно, на самом-то деле. Очень сильно нравится мне четвертая сенсру. шатал бы самолеты может быть я бы Всё, убить бойца отряд Кабан. Он супер просто задолбал меня. Всё. И эту звуковую Дарнин. Он даже так может. Уничтожьте дверь с звуковым ударом. <Слыш> <Слыш> <Ой, щас. Слыш> чуть боже. Что это делал? Я открыл дверь! что <Слыш> ты мне шуток? Ну, с божьей помощью. Куда, куда, куда, куда, куда, сюда, сюда, сюда, сюда, или не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Знали, как сильно ты все таки это сделал. Он, он, вот такой, что сделал? Я ничего не сделал. И танк летит. Убейте атакующих отряда Кабан. Сейчас будет миссия кое какая Миссия с.. Зомбари. Наверное, ну короче, ну либо сейчас, либо никогда. Еще раз. А... А, не снова. Тали мне и это все полная дерьмо, согласен тут. Тебя стрельбу-то а ты не можешь. Держь бы поржал над этим. Вместо меня, блин. Маленький... Эннапти. нити танк. Крусадер. Танк называется Крусадер. Тут будет одна миссия прикольная. Ну, наверное, это как раз-таки. Это следующая миссия, ребята. А следующую миссию мы пройдем в следующей, пожалуй, есть серии, если мне память не изменяет, то она будет то, тут и очень крутая. И давайте по... Не, я понял, что это миссия, воздушный стилпорт. Ага, то на деньги деньги 17, 627 уровень. И... Не, я понял, я вспомнил, эта серия будет прямо сейчас. Поэтому давайте всем, ребят, всем до скорых встреч. Увидимся сами вами в следующих сериях Saints Row 3. Если мне, конечно, за... Пока-пока, ребята. Давайте. До скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах.